На нашем канале проходит новогодний розыгрыш. С его условиями вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Окей, окей, окей. Он не успеет. Хотя... Лучше! Но там 0,58, 0,005, 6,8, 3,9, не знаю, секунд. Так, ладно, 9,6, счет 4,12, моя статистика, блядь, лучшая статистика Где? в мире, понятно. Работаем, блядь. когда вы не покупаете диффюза получается вот такое действие а еще когда вы тянете с временем ту блин, как хорошо. Вс прям кемпер хентай. <плёк> Не знаю, там рассуждать, надо хентай или нет. <плёк> Go one vs. one kid. Info, not we here. 12-20, короче, все просто скажу и больше ничего добавлять не буду. По монитору не, по монитору не врезать. Ай, зарашили быстро. Отдать должное. И мы без брони, естественно. У нас блин, один Desert Eagle купил, другой Так-9. И Глок, по-моему, без брони, да? Нам Вот, если у вас есть в команде игроки, которые не то, чтобы не покупают другое оружие на пистолетном раунде, они Глок покупают без армора, блядь, таких карать надо. Вот просто карать. Help me So this is fucking trousers. вокзала. Стою я молодой. Подайте Ой, хорош. А второго... Блять, стреляй уже. Стреляй сразу. Ой, бля. Он же его не убил, по-моему. Они не разминируют! Ну! Годжап job, Orange. Хорош. Хорош, что сказать. Лучше, блин. Бум! Минус 3! Уху! 8-7, проигрываем, но ну, в принципе-то можно вытащить, пока пациент больше жив, чем мертв. One side. А я не могу бомбу взять, я же какой-то террорист Фу, бля, затащил Затащил Пам, пам, пам Мид, мид, мид Ей дурак, куда ты смотрел Туда же двое в тоннель смотрят На кой хрен ты-то туда смотришь Они не меняли тактику вообще. Они пускают то П. Ходят. Их можно за это карать откровенно. Изи, изи да, реально, да и богу. Изи, только, бля, гадаю, чтобы в Ади в 4, блядь, не проиграли на Изи. Так, одного грохнул. Ну, ему сейчас придется бомбу убивать, поэтому. Пускай убивает. На кого хрен он кидал? Он себе сейчас, он себе себе же время. Он себе же время отнимает. Он просто времени не будет. Все. Тупо. Тупо не будет времени. Good job, guys. Thanks for the game. Твоя чести дала